Медиагруппа «Авангард» приглашает на 12-й Уральский форум по информационной безопасности финансовой сферы. Организатор мероприятия – Банк России. Цель Уральского форума – расширить и укрепить взаимодействие внутри сообщества специалистов информационной безопасности. Грандиозная деловая программа, спортивные и досуговые мероприятия форума – это возможность наладить рабочие и дружеские связи в среде профессионалов. Ищите яркие моменты уральских форумов прошлых лет на наших медиаресурсах. И регистрируйтесь, чтобы стать частью настоящего и будущего отрасли. Присоединяйтесь и первыми узнавайте самое важное о кибербезопасности финансовых учреждений. Увидимся на Урале!